Всем привет! С вами сегодня Вита Лобня, и мы продолжаем проект Лобнинский кроль. Я хочу вам рассказать о нашей крольчихе. Это самочка НЗК. Мы столкнулись с такой проблемой, что после зимы, после содержания в маленькой клетке, она стала очень толстой. И, к сожалению, вот, надо будет ее сажать на диету. Потому что зачастую, если крольчихи толстые, они... Плохо оплодотворяется и проблемы с размножением начинаются. вот нашу мы спаривали и в результате получилось, что она принесла только одного крольчонка, и то он погиб. Давайте завесим самочку. Сколько же она у нас есть? 5400 здесь от самочка. <french plum> Но вообще блин закрыт достаточно много, поэтому вот то посадим на диету, кто-то будет худеть. Да? Ну, сейчас, благо, весна много, веточек, сена. Поэтому вот так Ну что ж, всем пока-пока. С вами была Вита Лобна. Ставим лайки, подписываемся на канал.